Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Не плывите по течению, а двигайтесь сами». Я сегодня хочу поговорить с вами о тех девушках, молодых и красивых, полных сил, жизненного заряда, тех молодых красивых девушках, которые мечтают и надеются на то, что неудачно выйдут замуж, им не придется ни учиться, ни работать. И то образование, которое они бросили, либо которое они получили, им совершенно не нужно. Я хочу этим девушкам открыть глаза на правду, которую знают все. Это общеизвестно. Очень редко везет девушкам, которая выходят замуж за того белого принца, которого не ждут у окна, за того мужчину, который приезжает на дорогом автомобиле, приглашает ее к себе в жизнь и любит ее по-настоящему. Она рожает для него детей, она не работает, купается в роскоши, в счастье, в любви. И во взаимопонимание. Мужчина и платит тем же, любит лишь ее одно, до последнего вздоха. Это литературно, не правда ли? Очень красиво, очень привлекательно. Это так по-сказочному, так романтично. Но уже, к сожалению, совершенно другие нам предлагают сценарии. В подавляющем большинстве случаев красивые девушки выходят замуж, ими начинают пользоваться. Она становится либо частью коллекции, либо начинает жить в золотой клетке, где она не имеет права ни на что, даже права голоса. Она рожает, она воспитывает, она представляет своего мужа на вечеринках, на всевозможных съездах, сходках и так далее. Она как некая визитная карточка. Он ее достает, демонстрирует лишь тогда, когда это ему необходимо. Все остальное время она молчит и сидит в своей золотой клетке, в своем замке, в загородном доме и так далее. Будьте внимательны и не попадитесь на такую жизнь, на такой крючок. Неужели вы хотите свою молодость, свою красоту отдать за эту роскошь на определенный срок? Но помните, ваша красота не вечна. Она увядает, годы берут свое. Ни одна пластическая операция не скроет ваши 20 или 30 лет. Минус 5, минус 10 возможно. Но вы должны помнить и знать что богатство очень любит перебирать. Оно не любит постоянство. Богатые мужчины ищут все новых, все более молодых, более красивых и интересных. Любая красота приедается, поэтому вы должны понимать и реально оценивать ситуацию. Вы будете счастливы, даже в кавычках, совсем недолго. Поэтому я призываю вас, не ждать этого пресловутого принца на коне, не сидеть в окна, не продавать себя за дешево либо за дорого в социальных сетях, не искать мужчину, который клюнет на вас по каким-то фотографиям, по каким-то видео. Не продавайте себя, не демонстрируйте свою красоту. Пользуйтесь этим даром Божьим и даром ваших родителей правильно, не бесцельно, с умом. Обязательно закончите свою учебу, обязательно получите образование, обязательно устройтесь на работу. Вы должны чувствовать свою финансовую независимость. Очень важно не поддаться на уговоры мужа или своего мужчины, который скажет «Не работай, я тебя обеспечу». Это уловка, о которой даже, возможно, не догадывается он сам. Пойдет время, вы можете с большой вероятностью оказаться не неудил, оказаться на улице, будет развод. Вы ничего не получите, богаты ничего не отдадут, если вы без гроша в кармане попали в эту семью. Поверьте, вы без гроша в кармане из этой семьи вылетите. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что ваша сказка не вечная. Обязательно учитесь, обязательно получите образование, работайте, даже если вы уже богато живете. И ваш муж, ваш любовник, ваш мужчина говорит вам, не работайте, я тебя обеспечу. Делайте, что должны, работайте, обеспечивайте себе сами. Пусть он дарит подарки, покупая драгоценности, обеспечивает вас или леет вас, значение не имеет. Твердо примите решение, я буду работать, чтобы я была финансово независимой женщиной. И тогда, когда настанет тот день, а его следует ожидать, в подавляющем большинстве случаев, богатые семьи, Часто разводится, поскольку женщина перестает мужчину интересовать. Он находит более новую, более молодую, которая опять же клюет на его деньги. Вы должны быть готовы к этому дню, поэтому вы к этому времени должны уже состояться как личность. Вы должны уже состояться как человек, как фамилия, как профессионал. Работайте, не покладая рук. Если есть у вас возможность не обращать внимания на ваши доходы, это вообще замечательно. Найдите работу, которая вам будет по душе от которого вы будете получать настоящее удовольствие, кайф. Это работа для души. Со временем, если вы будете делать это с любовью, вы получите за это неплохие дивиденды. Поэтому наберитесь терпения и обязательно работайте, обязательно получайте образование, чтобы вы как гражданин состоялись. Не только как жена и мать, обязательно как профессионал. Помните, очень важно влюбиться не в деньги. Деньги – это материальный мир. Он рано или поздно уходит приходит меняется все в жизни очень изменчиво если вы влюбитесь в мужчину на дорогой на марке, с огромным количеством связей с властью с деньгами с фамилией он будет ваш лишь временно вы должны понимать что вам нужно влюбиться в человека в характер в душу как говорят пусть это будет молодой парень Абсолютно ничем с виду не примечательный. На простых же гулях, Но это будет настоящий мужчина, который будет вас боготворить, носить вас на руках, любить. И с таким мужчиной вдвоем вы сотворите свой собственный богатый мир, если захотите, если не будете лениться, если будете верить в друг друга. Но если вы так дешево продадите свою красоту какому-нибудь мужчине моложе, старше вас, не имеет значения, который богатый, вам просто захочется богатство, вам просто захочется покататься на дорогой машине, пожить в дорогих ремонтах, походить в красивом ожерелье, иметь огромное количество денег и друзей. Помните, это не ваше, и ваше никогда не будет, поскольку вы влюблены в состояние человека, в его деньги, в его связи, в его власть, в его фамилию, но не в него. Не обманывайтесь и не кидайтесь на эти уловки. Будьте. Очень осторожны в выборе мужчины на всю жизнь. Человек, который перед вами ссорит деньгами, который делает долгие, дорогие подарки, у нас покупает. Дорого либо дешево, неважно, вы продаетесь. Берегите свою красоту, цените себя как женщина. Женщина это невероятное существо. Мужчины живут, собственно, ради них. Все войны, все глупости, все совершается ради них. Помните о том. Что вы нужна сама себе, нужна своей семье, нужна миру, такая какая есть. Цените себя как уникальное существо на этой планете, как божество. Не продавайте за дешево. Никогда не пользуйтесь своей красотой нигде. Красота, она принадлежит миру, она принадлежит вашей семье и вам. Просто дарите тепло, просто дарите эту красоту улыбками, разговорами в дружбе, где угодно, а в обществе просто светитесь, просто радуйте людей. Вы должны быть как некое божество, на которое просто смотрят и восхищаются. Но если вы попытаетесь за свою красоту получить некие богатства, некие преференции, поверьте, в абсолютном большинстве женщины проигрывают, их красота увядает, они теряют все. Поэтому еще раз, получайте образование, не верьте в эти басни. Что можно жить долго и счастливо с любимыми, влюбленным в вас мужчина до конца своих дней, лишь за то, что вы когда-то были красивы. Люди, которые, мужчины, которые берут в, жен, в жены себе молодых, красивых девушек, на вас не остановятся. Вы будете одной одной из коллекций. Вы будете частью коллекции. Он через вас перешагнет. Придет время, вы составитесь, либо чуть-чуть изменитесь. Вы надоедите, у него будет более молодая, более красивая, вы будете раздавлены. Вы будете потеряны для себя, для общества. Поэтому берегитесь, будьте к этому готовы. Никогда не кидайтесь, как сорока, на все блестящее. Знайте себе цену, влюбляйтесь по любви, любите человека, любите себя, уважайте себя. И никогда не предавайте себя то женское начало, которое в вас возложено Богом и вашей матерью. Не пользуйтесь своей красотой, пользуйтесь своим умом своей душой и покоряйте не улыбками, а разумом, не накрашенными ногтями, длинными ресницами и раздутыми от операции губами. Покоряйте мыслью и словом и поступком. Будьте женщиной по-настоящему от мозга до костей. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.